Назови. Вот там уже что-то. О, Андрей, Андрей Данилов популярные маски, блядь. Хуяски, блядь, пока их три. Понимаешь, Андрюха. <с> Андрюха, Андрюха, подключили, давай обмываем. Хоть кто-то эту вещь смотрит, блядь. Седьмой час. Месяц обмывания. Ебать, меня что, блядь, полбутылки решил оставить, оставишь? Нет, а? А это мимо еще по одной. Что он, он что-то еще пишет, блядь. Блять, я WhatsApp еще не установил, как позвонил он мне Он нахуй похмел, а похмел приводит, блять К тому, что я даю телефоны без симок, блять, туда, куда недостойно не отдавать вот под эту вот песню, вот под эту вот песню Меня оценила, ну вот она же новая была с альбома, альбом 12-го вышла, я помню, 14 или 16-го Меня осенило, потому что нужно писать билет не только на себя И было все заебись, по моему тогда ебанутому плану Именно под эту пилечную, типа, блядь, ее настроение, что она там ее выгоняет. Что да? билет еще там же лежит? Нет, но он электронный, блядь, поэтому же билет еще семерым пройти. Кто придет первым, тот и, и в и папик. Дело не в этом. Дело в том, что в концерт же перенесли. Ну, блядь, ее ограничения. по тут. А в Питере именно вели эти ограничения. А в субботу приезжаю в НЛ. О, заебись. Ложись спать, суку. У меня свободы что, рабочий? Нет? Выходной. Блядь, сука, он первый выходной. Да, я же все сказал. Кому-то передадим привет Татьяне Васильевич. Мы передаем привет Татьяне Васильевич, которая будет сработать туда а впечатление. Смотри. Пить, пить, будем? Ну сейчас напишем. В он не идет? Да, не сюда, не идет. Ну, он ходит, в Бурманске. А в Мурманске? Да, в приезжает в Серьезный вот. мужчина, блин. Заранее подготавливался. Знаешь, мужчины делятся на два типа. Которые отдыхают и которые работают. К какому типу себя себе Я отдыхаю, на работу. Давай за работу, а до которой можно отдыхать. Мыслительный процесс, мыслительный, всегда поддерживай. Работай на автомате, будь профессионалом. Не будь педиком, не имею волосы на Пользуюсь минуткой молчания, он мне сам пока не говорил, что они там из туда появились. Да, да, да. Ты же это так живу, что присадку делал. Естественно. Почему они такие кусты шелкамистые? Хэндершолдер. Нет. Аналитика. Анал Итика. Анал Итика. Вот так вот, вот так, вот просто берешь, берешь стой, А таблетки китана такое, э, блядь? <связывается> ну, давай <связывается> закитаем тогда. Короче, по итогу-то, девочка за деньги. Да, <связывается> я слышал, ты жесткие долги. Девочка за деньги. Девочка не деньги, а девочка за деньги. Почему она не переехала обратно в Кировс, там, блядь, Питер или что? Потому что здесь ей, блядь, она раскрутила, блядь, одного второго, блядь, родителей, блядь, и это этого э, сожителя на оплату блять жить вс так же в комфорте и почему она меня не рассматривает потому что я уебище блять я охуевший романтик могу дать все что угодно кроме денег блять, вот, блять все что угодно кроме денег блять, я и на денег блять вот знаешь ты сейчас и похую, и похую знаешь, знаешь как это звучит в голове у адекватного человека, блядь, деньги заработаются. Потому что мать моего ребенка, вот когда со мной на начала общение, я был нахуй без бля, это, Я из больницы выписался, блядь, пизда, пришел на улицу. Она заспелась, блядь. И мне объяснила, блядь, 18-летняя Виктория, э, это тебе... Да, это мой личный новый психолог. И она 18 лет, сука, одупляет, блядь, больше, чем условные полтора, блядь. То есть она тоже может одуплять, но она одупляет, блядь, сука, по-хитрому. Но я не отрицаю того, что э, та, то, о ком мы говорим, блядь, э, умная. И она, она одновременно, смотри, было четыре варианта изначально. Первый вариант. Те, кто говорят, э, как ты говоришь, Рубик, да, те кто те, те, вот, э, еще было несколько человек из ее коллектива, что она, первый вариант, она тупая, второй вариант, она умная, это моя версия. То есть право, право, либо они, либо я. Либо третий вариант, э, э, она баба и делает это все интуитивно, то есть манипулирует людьми. Есть четвертый и, по-моему, даже пятый подожди, вариант сто... а, подожди. Не, подожди, не, не, не, не, сейчас, сто, сто, сейчас, сто, сейчас, сто, сейчас, сейчас. Пока мне... ты мысль не потерял, сейчас я тебя перебью. Смотри, давай начнем с того, не надо себя засаживать, блядь. А что я могу дать? Ну, как бы, блядь, хороший вопрос, а что ты можешь дать, да? Крышу на голову, что ты можешь дать? Работу можно ну, это, это, это, это электрические вопросы, понимаешь, это все хуйта полная, да, либо, либо, блядь, это масло, масло, которое, блядь, в печке, блядь, даже не разогреть. И теперь. И теперь. А теперь смотри, я тебе к тому, что не надо себя засаживать, что я такой хуёвый брати, я ее достоин. Ты так в том-то и плане, блядь, в том-то и проблема. Егорыч, вот именно, как там сказали, смотреть. Ну смотри шире. Не хочет? И, ну и нахуй. Вот. Это моя лысая голова. Всё, Рубик не справился. Ты хочешь взять на себя эту блядь ответственность? Точнее, обязанность. Блядь. Содержать, блядь, ублажать. Давай хотя бы одну вычеркни из списка. А, да, да, да. Ну вот, нет, смотри. Фишка в том, что... А... Пришло осознание, да, но оно пришло чуть позже. Осознание. Осознание. Осознаем мы то, что имеем. То есть утром проснулись, а видим в кровати тело. Блять, волосатое, вроде симпатичное. И ты начинаешь вспоминать. Что же вчера, блять, было? вспомнить не можешь. Вот это, блядь, осознание. А озорение ты понимаешь. Блядь, вижу тело, и да я с ним что делать. Не, я тут, блядь, не советчик, мне тоже когда-то сказали, а оно тебе надо. Я сказал, ну да, надо. Если есть цель, значит, будет и решение. да да. Никто ну, другой да. тебе не остановит, тебе твое дело, знаешь, принять решение. Раз и навсегда, решение принято, никто тебя не остановит. Если ты решил, значит, так оно, так, значит, так оно и будет. Если ты не решил, блядь, и сомневаешься, то вот ну, не твое, а отойди в тронху нахуй. Пусть... Блять, все ну, как это, блядь, ком нахуй с небес ну, до блин. речки. Звучит как тост. Какой? За который выбьем. Выбьем. Вы, за любовь. А, блин, он что пишет, блин? Что он там, пишет? Да нет. А, нет да давай, да, нет я... нет, я приеду, завтра нет, в субботу, в воскресенье. А вот как только кончится. А что набил? Ну, он приедет. Ну, я хочу, поразовать с собой. Ну, видимо, блядь, решил. Не, не, не. Ну и без русских. А -а -а. передаю привет Андрею Данилу. Привет! Без ну, ну, блядь. у меня. Вот, вот этот человек уже с камерой проносился. Ну, рукой. А другого персонажа. Особенно, когда он тебе, ёптить, открывается. А нахуя он тебе открывается? Вот в этом сложность. вопрос. Действительно. Это разговор с него, с самого с собой, с самим собой. Только вот знаешь, есть одна беда. Ты знаешь, где этот вопрос, а там ни хуя. Из Рубика, блять, ну что он знает блять, как Кубик-Рубик нахуста, свою девочку выгнать, нахуй? Пиздок. Я на ответы на все вопросы. Я на все вопросы могу ответить. Я могу ответить просто, видишь, я могу ответить на эти все вопросы, Его ворот, логически. Ну, хорошо, жить на нем. Только фишка в том, что э, логически это не про нее, не про тебя, не про него, не про э, них. Логически это про идеально. А тебе об этом говорил? С каким человеком я тебя вижу? Ты с ними будешь на одном этаже. Ты ебанулся? Да, ебанулся, но все и такие. А ч ⁇ я остановлю это, блядь? Если решение принять? Ну, не я знаю, вы знаете, чем я остановлюсь? Он ну, мой лок, как ты весну, блядь. Может, это долбой бизнес, то, что ты мне сейчас несешь? Ну, вот, нихуя. Я думал, что это, блядь, блядь праздник будет. Уверенно? Ну, да, блядь, Егорий, все. Объясни, в чем я не прав. А, Во-первых. Ну, давай. Ну так я понял, такое я? Я понял. Ну давай, скажи. Смотри, как это работает. Я не знаю, блядь, по-моему, я не первый день пытаюсь это тебе донести. Как это работает? Меня интересуют только те, кто интересуется мной или те, кто вызывают у меня интерес. Ну, ты видишь, подожди, Стой, я здесь тебя сейчас перебью. Ты закрылся в свою коробку? Нет. Да, тогда ей разгадать. Ее время надо. Ты дебил. Нет. А ты здесь не прав. Ты дебил, блядь. Заебал. Есть крупный план, блядь. Никаких имел, блядь, в понимании. Вот, вот так, вот так я перевернул камеру, ты дебил. Ты дебил, блядь. Я бы сейчас сказал, да боюсь увидеть, блядь, твоих подписчиков. Нам никто не смотрит, блядь, просто. Да а это ты заебал. Я заебал, да ты дебил! Я заебал, но он дебил, блядь. Ой, блядь. Я смогу покрыть любую твою карту, Да не блять ты не покрышь, я сейчас ту закину на стол, ты так посмотришь и скажешь, нихуя, карта, блядь. Ну серьезно. Ну серьезно, да не серьезно, блядь. Ты понял, что я. Нет. Да. Абсолютно вообще, блядь, ты я не буду объяснять. Втираешь какую-то дичь, блядь, вот, ну, блядь, конченую? Я тоже это видео увидел. Кстати, там Костя Ступин играл. Хуюпин, блядь. Ты вот сейчас втираешь, блядь, какую-то дичь, про кто-то с чем-то, блядь. А всегда каждому, любому... А почему чем я не прав? О том, что ты, блядь, не видишь индивидуального подхода. Ну, я смотрю, ты нашел, и до хуя, что получилось. Хуя, что получилось? И людям. Хуюдям? Блядь, ну, а, как, я, как я покрыл, блядь? Хуюдям, блядь. Хуюдям, блядь. У тебя подбородка, блять, больше, чем у меня... Давай подбородки, блять, трогать не будем, блять. Один для пива, другой для компании. Ну как можно, ну как можно с тобой спорить, когда ты, блять, проигрываешь в каждом аргументе? Ну в чем я проиграл? Ну я, в принципе, во всем, блять. На нихуя. Естественно, и мне все проиграли. Потому что... Потому что единственное, в чем я выиграл, в том, что я, блять, решил, что, ну... Нахуй мне такая петушня, блядь. Ну, ну да правильно, хорошо, блядь. Ну будем, блядь, сидеть, нихуя не делать и за это, блядь, лайки получать. Нет, мы будем делать что-нибудь дохуя и бить. Не, нихуя, ты не прав. Ты вот сейчас вот точно сказал, что, блядь, неделание путь приводит к делам. Во-первых, ты стираешь мне полнейшую дичь, нахуй необоснованную ничем, блядь, просто какие-то мысли. А вот глубочайшая аналитика, это вот, сука, во мне, по одному-второму вопросу, блядь, президенту, персонажу, разложу. Окей. Я сказал, гугл, ну давай тебя. Назови хотя бы одну причину, точнее, не причину, мотивацию, вот я правильно скажу, мотивацию, да. В чем ты ей что-то объяснил? Во-первых, цитирую дословно. Она слышала какие-то мои мысли и, во-первых, она цитировала их. Она цитировала не их, она цитировала твои слова. Давай говорить правдиво глаза. О чем разница? Большая разница. Твои слова это ее мысли. Твои мысли это ее слова. Ну извини, ты же не спустишь собаку, которая не побежит, блять, гулять без хозяина. Он то же самое. Это глубоко звучит. Ну, а теперь давай второе чего. А ты мне припустил, а ты вот блядь, прям приземлил. Каждый умеет признать свои ошибки, если те были созданы во имя чего-то, во имя кого-то и сказаны во имя куда. В чем смысл? Смысл? А смысл в том, что я знаю свое место, если тому этому быть. То есть я не могу сказать блядь, человеку, Ну вот такие так вот, ну ты как скажешь. Ну нет, ты не прав, объясни, я скажу, блядь, ну у тебя ботинки неправильно одеты, блядь. Лево-направо, право-налево, шнурки, блядь, у него завязаны, блядь. И вообще мне твой внешний вид не нравится. Ну понимаешь, это придирство. Я ты тут человеку, скажу, слушай, ну, парень. Ну, блядь, я тебе не кажется что ты странный человек. Не то что твои ботинки одеты лево-направо, право-налево, блядь, шнурки, да и в рот и ноги, блядь. О том что, ну ты ведешь себя неподобающе. Здесь дело лирики. Лирика бывает разная. У кого-то прямая, у кого-то косая, а у кого-то заинтересованная. Вот мой старый друг тебе вопрос. Как ты смотришь на эту ситуацию маленько с другой стороны? Если ты хочешь чего-то добиться, то тебе надо си не сидеть, а тебе надо что-то делать. Потому что делать это путь к успеху, а путь к успеху зависит только от тебя. Нет меня, у меня друзей твоих, только от тебя. Если ты решил, то так оно, то так оно и будет. Да. Это пишут, нет. пойдем. Я Может, почему он должен голову напрягать, думать за тебя, блядь? откладывать, блядь, свои мысли в твою голову, блядь. Отсмотри. А Отсмотри. А Самому больше будет непорядка 20 роликов про вот этот телефон, обзорчиков, профессиональных. Нихуя не снять даже подобию этого. Ну, будем делать. Который не сняет. <связь> <связь> который луси <не> делает. <связь> ты смотри наперёд. Лучше, блядь, Джеймс Хеймера, что ли, чтобы не слушать. Ну, ты тоже, блядь, загнул. Легко, как раз, блядь глеб Ну, и Глина, разборная, а может быть, и жизнь его Он не она ебанутая. сочетание. Но когда он рождается в Дмитри, типа, блядь, и, типа пома, а, сапин, ну типа, блядь, что он на постоянно типа, блядь, родится адекватно И Типа, Кома и типа, блядь, Там такой. Смотрите, на третий год жизни. Ебать, куда я нахуй писался? Мой мои родители, блядь, дебилы, ебанутый, я нахуй по тапкам, блядь, съел три года, только мутил сходить иди в дом. Это единственный шанс. Это единственный шанс ебать три года в леждом. Не, нихуя. Надо маленько по-другому делать. Вот смотри. в чем проблема. Укид. Посущайтесь, я его понял. Давай. Обнять. Ну блядь, ты заебал, ну серьезно, молчу. Смотри. Это все хуйня. Мир абсолютно хуйня. Хуйня абсолютно все. Вот он, блядь, ну, вот, вот, не блестает. Ну что тут без мало 5 минут. абсолютно хуйня. Просто берешь и не спешишь, блять, перевариваешь. Не спешишь, блядь, понимаешь Абсолютно хуйня все. Мир это глупо. Дикая глупость. Мир это абсолютно космоналупок. Ты берешь и перевариваешь, и понимаешь, что вот это вот все хуйня. Все твои идеи, мои идеи, вот это вот все хуйня. Потому что вперед, значит, что нужно осознать. Вот в определенный момент, блядь, люди разные. И супер каждому разному человеку... Называете, то один. Хуйнайте, вот, Нет, ты к нему все равно придет. Нихуя, да, не поздно, блядь. Ибо так, и блядь. Нихуя. Посмотри, блядь, блядь, блядь, не прикол. Жизненный случай. блядь, а блядь, в Москве, блядь, блядь, блядь, блядь, на трассе. Очень крутой. а пойдем по улице туда, это А Вот эта карта. вот карта. Ее карта. Говорит, э, если бы мы не работали в одном издании, мы бы не познакомились. Предыстория, коротенькая. Ты, ёбаный в рот, оставляешься на сайте «знакомых в это все для дебилов. Там одни дауны э, и в принципе неадекватные люди. Но, как насчёт нормального знакомства? Вот для явный пример. Мы с тобой так познакомились. Вот и вот так. Типа его утверждения. Если бы мы не работали в одном издании, мы бы познакомились. Вот это, не, не, не, вот это твоя карта, вот так давай, вот это твоя карта, ты на ней, ты одна, ты держишь эту карту, окей? Okay? Yes. Вот, ты мне здесь написано, если мы не работали в оборудовании, мы не Держи, держи, смотри, э, сейчас будет. А если бы не было бы звездами, не было бы судьбой, и все, на футболе, все на футболе, на футболе, ты бы не оказалась, что мы в одном здании. Покрыл? Покрыл? Нет. теперь, покрыть мою карту Хорошо. ж, как Вы работаете в одном здании, правильно, да? На первом этаже, а на другом. Ну, на втором, правильно? Что вас разделяет? Темы разные. Mm -hmm. Да. Позиция. группа Грубо сказано, не интеллектуально способные гораздо тупее меня. Либо гораздо умнее, потому что убирает девило, э, которых можно увидеть на полу, что мы так не проходим. Почему мы не можем, блядь, э, с нормальным роликом делать это так же быстро? Мы сейчас взяли полтора часа безусловно полностью откупанного привязания, три минуты. Почему мы не можем с этим технологией, блядь, делать? Мы сейчас с того, что сократили, гораздо быстрее сделали. Просто за... Да? почему там мы не сделали так? Когда было по плану, я что это не готов. Да. Вот это не я. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, Головой, детским вроде, лучше. Я не опущусь до твоего уровня, и не буду никогда говорить слова даже до того же нижайшего уровня про тупой. Просто делаю выводы. Нахуй мне это надо. Я просто реально победил. Я реально победил в этой всей игре. очень сильно победил